службе потокового вещания. Так, ну и народ пока собирается. У нас сегодня очень важная тема будет, которую мы, в общем-то, с вами всегда показываем, рассказываем. И, в общем-то, ее особо и рассказывать не обязательно. Все, в общем, понимают, зачем это нужно. Но мы все равно в этом плане начинаем рассказывать, зачем это. Это дисконтная карта. Игорь нам скажет, когда уже поток полный пойдет, да? Мы ждем Facebook, Одноклассники, Инстаграм. Чем еще ждем? Вконтакте. И, конечно, в Ютубе. То есть все, кто нас смотрит в соцсетях или смотрит нас на сайте, там есть, вы там просто увидите на сайте, вы сразу увидите э, анкету, которую, если кто не подписан, нужно заполнить и подписаться на наши новости, для того, чтобы можно было и слушать, и участвовать, и приглашать. А все, кто уже подключился, пожалуйста, не забудьте поставить нам лайк и поделиться нашим эфиром. Так. И сейчас давайте проверим. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если нас хорошо слышно. Ну, нас пока я говорю только, поэтому про нас это как-то не очень корректно, но все-таки. Плюсики, плюсики, плюсики жду. Слышно ли все? Потому что это важно, а то, представляете, разговаривать в пустоту и не видеть плюсиков. Все, полный эфир, у да, хорошо. Все, кто нас слышит, поставьте плюсики. Спасибо. Хорошо ли видно? Поставьте восклицательные знаки. Ну, тоже какой-нибудь знак. Если все хорошо видно. Спасибо. Хорошо ли видно? Поставьте восклицательные, Спасибо. восклицательные знаки. Спасибо. Игорь? Игорь, у тебя там чего-то звучит. Если все хорошо видно. Спасибо. Игорь. Хорошо ли видно? Татьяна. Поставьте Отключите, пожалуйста, все микрофоны, кто в зуме. Игорь? Нет, у Игоря нет. Татьяна Юсова, отключите, пожалуйста, потому что звук идет. Все, спасибо. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Осталось всего несколько дней до зимы. А зима – это то время, когда мы понимаем, что... Ну, всякую, всякую разную гадость, вот, к сожалению, вирус только он не убивает. А вообще, вы знаете, да, что морозная погода, зимняя погода, снег, она э, убивает, ну, всякую ненужную, всякие бактерии, э, насекомых там ненужных и прочее. И э, зимы-то всего будет три месяца. Вот он недавно было лето, уже сразу зима. Э, но... У всех, я пытаюсь вас отвлечь от грустных мыслей, дорогие друзья, потому что э, телевизор, который мы включаем, хотим мы этого или не хотим, нам все время диктует о пандемии. Нам диктует о том, что вот страшно, страшно, страшно. И мы все время думаем о здоровье. Вот мы сегодня снова говорим о здоровье, но у нас сегодня очень узкая, короткая тема. Эта тема называется «Зачем нужна дисконтная карта?». Об этом, конечно, Галина Николаевна неудачно вам очень тщательно все разъяснит и расскажет. Но кроме этого, я хочу сказать вот что. Дисконтная карта – это карта, которая позволяет в любом магазине или вообще в любой, там, где мы что-то покупаем, покупать дешевле. И, естественно, любой нормальный человек, любой нормальный человек хочет покупать дешевле. То есть он хочет сэкономить. Это нормально и это правильно. Особенно правильно, когда нравится этот продукт, когда мы понимаем ценность этого продукта, и мы понимаем, что нужно хорошо бы в систему это, как-то в системе пользоваться, правильно пользоваться. Но кроме того, что здоровье, сейчас нужна и профилактика, и повышение иммунитета, мы еще очень хорошо понимаем, что есть еще такие вещи, как шампуни для волос, вообще программы роскошные, для лица лечебные кремы. И вы слышали наших лидеров, которые вам рассказывали. Есть еще какие-то такие вкусные вещи, как супы, приправы. То есть хочется очень много, потому что если товар качественный, нам, естественно, хочется его купить. Почему еще мы говорим: мы так настоятельно говорим о Вивасане? Потому что Вивасан это продукция из Швейцарии, потому что она существует на нашем рынке уже 24 года, в декабре будет 24 года. На следующий год у нас четверть, четверть вековой юбилей. Потому что многие из нас, лидеры, практически все и даже клиенты побывали в Швейцарии на тех заводах, где производится эта продукция. Потому что мы гарантируем вам этот продукт, что он качественный и, и годами используем сами и многие тысячи, десятки и сотни тысяч клиентов, благодарных клиентов. Поэтому... Продукт, сам продукт, он бесценный, но э, для того, чтобы купить, нужно заплатить какие-то деньги. И мы предлагаем вам два варианта. Один вариант, можно просто купить один э, продукт, два там, или как хотите, вам привезут, с вами вам все это проконсультируют. Ну, в общем, заплатить деньги и э, жить себе спокойно. А второй вариант, когда мы хотим сэкономить деньги, но тогда мы потратим время, то есть нужно будет либо приехать, хотя сейчас это, в общем-то, время такое, можно и через интернет магазин заказать, можно доставкой заказать какой-то продукт, ну или приехать, посмотреть и проконсультироваться еще с клиентами, с консультантами, которые вам расскажут, что именно вам нужно, то есть, иначе говоря, это персональный консультант. И вот Дисконтная карта, о которой мы будем сейчас говорить, это, конечно, скидка, но не только. Она дает еще очень много возможностей, и сегодня об этом расскажет, расскажет лидер компании Vivasan с 20-летним стажем, один из самых успешных лидеров и, пожалуй, самых трудолюбивых лидеров, знаете, как у каждого лидера, у каждого человека, который работает, есть какая-то характеристика. Но кроме того, что Галина Николаевна неудачно, великолепно рассказывает и презентует и знает продукт, ну представьте себе два десятка лет опыта чего-то стоит но кроме этого мы еще знаем что если уже она приглашает людей на свои встречи или на свои конференции вот пригласила 10 человек все 10 человек и придут потому что она умеет это так пригласить и так рассказать что ты понимаешь что да действительно если я не приду то я потеряю очень много Итак, зачем нужна дисконтная карта Галина Николаевна Неудачина, передаю вам эстафету, пожалуйста. Спасибо, Ольга Васильевна. Я хочу всех поприветствовать и всех благодарю, кто нашел время подключить к нашему прямому эфиру. Сегодня мы поговорим про дисконтные карты. И что, с чего хочется начать? Ну, наверное, все знают, что дисконтные карты позволяют нам экономить деньги. И многие имеют дисконтные карты в различных магазинах, обувные, продуктовые, фирмы, там фитнес-клубы, где постоянно пользуются продукцией и услугами. Так вот, в компании Vivasan тоже есть такая возможность получить дисконтную карту и покупать продукты. Продукты для здоровья для всей своей семьи. Что нам дает дисконтная карта? Ну, во-первых, пользоваться качественной продукцией швейцарской, высокого качества со скидкой 23%. Также мы имеем возможность продавать, иметь торговую прибыль. А извините, люди, многие любят продавать. Это все-таки швы деньги. Оформлять своим друзьям дисконтные карты, где вы тоже получаете прибыль только уже продукции. И самое главное, возможность – это построение бизнеса, построить международный бизнес и стать лидером компании «Бивасан». Ну а теперь давайте подумаем, как можно это сделать. У нас в компании есть уникальный прибор немецкий – биопульсар-рефлексограф. И сейчас для многих людей самое важное, что – сохранить здоровье. Так вот, если на этом приборе сделать измерение, то человек получает возможность за одну минуту увидеть состояние своего здоровья, получить от консультанта не карту болезни, а карту здоровья. Можно, конечно, и без прибора. Вы берете прайс-лист, выбираете любые пять наименований, которые вам необходимы, что самое главное, что, вот, что хочется сказать, что здесь у нас 4 варианта регистрации. И независимо, какой вы выбираете, скидка сразу 5 наименований, сразу скидка 23% на 6% и все последующие наименования. Здесь отличие только подарки. Если ваша закупка, я округлю цифры, если ваша закупка не менее на 9300, то вы получаете 6 лечебных кремов 6 лечебных кремов и у вас в аптечке вашей уже не 5 наименований а 11 и подарок вы получаете на две с половиной тысячи рублей сейчас мы вам покажем такие красивые корзиночки да это четыре варианта вот они то есть вы выбрали по, по прайс-листу, те наименования, которые необходимы. И ваша закупка составила 9266 рублей. Подарок, 6 лечебных кремов, будут вот на 2527 рублей. И здесь есть предусмотрен подарок спонсору, тоже на 2138 рублей. Второй вариант, если ваша закупка, будет составлять на половиной тысяч рублей, то здесь 4 крема, и уже подарок будет 1687 рублей. Спонсор получит тоже подарок на 1750 рублей. Что характерно, что подарок спонсор выбирает сам по своему усмотрению на эту сумму. Если, конечно, подарок дороже, он просто сам добавит деньги. Третий вариант – Здесь а, закупка на 6 тысяч, 6,318. И будет всего лишь два крема. А, два крема, а, крем для ног и крем Актив. Подарок на 842 рубля. Замечательный подарок. крема 15 миллилитров, которые, а, если пользоваться, хватит на месяц, на два, вы сможете понять а, да, преимущество этих кремов. И подарок спонсор тоже получает на полторы тысячи рублей. И четвертый вариант который тоже немаловажен. Это для тех людей, кому сложно выбрать, ну, допустим, там на 9 тысяч или на 6 тысяч, он может выбрать по прайс-листу самые недорогие наименования. Я посмотрела, это где-то на 2 800 выходит. И даже здесь тоже спонсор получит подарок 623 рубля. Вы выбираете 5 продуктов, по своему желанию и не имеет значения, на какую сумму, разница только в подарках. Так зачем же все-таки нужна дисконтная карта компании Vivasan? Здесь продукты… Да, здесь вот смотрите, самый выгодный вариант, конечно, который подороже. Вы получаете, как я уже сказала, у вас не только 5 наименований, которые вы выбрали, но и в подарок получаете 6 лечебных кремов. У вас 11 наименований в вашей аптечке, и вы уже сможете решить ну, некоторые проблемы благодаря этой продукции. Так зачем же нужна дисконтная карта в компании Vivasan? Алина Николаевна, я на минутку, просто а, скажите, пожалуйста, вот когда вы говорите спонсор, это кто? Кто им может быть, кто им может стать? Ну, например, вот э, я пригласила, я, э, я работаю в компании Вивасан, я пригласила человека, и я его э, предлагаю ему дисконтную карту, да? То есть, как подписаться, я понимаю, вы показали, четыре варианта. Если я хочу получить дисконтную карту, я могу выбрать любой вариант, да? Правильно? Из этих четырех. Любой вариант, который подходит. Да. И вот здесь я хотела бы еще раз, чтобы вы сказали, что в зависимости от суммы, это только подарки, то есть, если сумма 9,5 тысяч подарок на 6 кремов, 4 крема, там 2 и так далее. А скидка одинаковая будет на 9, я подпишусь, или на 2,700? Правильно скидка а, одинаковая, то есть вот эта процентная скидка 23% сразу после покупки пяти наименований. И неважно, купили вы на 9 тысяч или на 2 800. Отлично. Так вот, а, что, что дает вот эта дисконтная карта? Я покажу, как она выглядит. Вот такая красивенькая карта. да, Вот Вивасан, где заполняется номер, а, присваивается фамилия. Вы получаете скидку 23%. Вы получаете возможность быть в компании э, потребителем и покупать со скидкой. да? Вот я покажу два прайса. По этому прайсу прайс -лист вы оформились, выбрали пять наименований. И все последующие покупаете уже по бланку заказа. То есть если я не имею дисконтной карты, я могу покупать только по... Покажите прайс. Вот по этому да. прайсу, да? Прайс да. Если вы планируете пользоваться продукцией, вам понравился продукт, мы всем рекомендуем оформить дисконтную карту. И у вас не только возможность пользоваться этой продукцией со скидкой, но у вас также есть возможность... А, да, не просто пользоваться, да, со скидкой. Вы имеете возможность участвовать в различных акциях, получать подарки. Акции у нас каждый месяц. Подарки, измерения на биопульсаре, консультации, консультации врачей, топ-лидеров. Также вы можете иметь дополнительный заработок. А, как я уже сказала, разница, да? вы купили по бланку заказа, продали по, вот, по прайсу, и вы имеете возможность зарабатывать, а это же вы деньги, многие любят зарабатывать. Также, Галина, Николаевна, Галина Николаевна, то есть я могу продавать, а могу и не продавать, я могу быть просто потребителем. Вы можете быть просто потребителем, а можете продавать. Многие любят продавать. Так вот, и, конечно, еще возможность – это построение бизнеса. Я буквально прям два слова скажу. Я тоже пришла в компанию просто пользоваться. Мне понравился продукт, предложили сделать, оформить дисконтную карту. Я выбрала, и мне хотелось именно пользоваться. Но когда я увидела возможность, что можно построить бизнес. Много друзей. Я стала предлагать оформить дисконтную карту друзьям. Кстати, продажа продукта и продажа, до да, оформления дисконтной карты – это тоже продажа. Только здесь уже имеешь а, разницу продуктом. Я стала предлагать друзьям, друзья своим друзьям. А, поэтому а, всегда с удовольствием говорю, что есть возможность построения бизнеса. Вот мне хотелось бы попросить а, людей написать. Вот кому какой вариант нравится, быть просто потребителем, быть, иметь дополнительный заработок или построить свой бизнес? Вот напишите, пожалуйста, вот кому что интересно. Смотрите, вот что интересно, что большинство людей хотят быть просто потребителями. И это логично, да, со скидкой покупать продукт. Есть люди, которые хотят дополнительно заработок, а вот построить бизнес, ну да, есть, я вижу, ну как-то маловато, потому что у многих вопрос, как вот в наше время, во время пандемии, строить бизнес, да еще международный. И что мне хочется здесь повториться, да, вот уже Ольга Васильевна сказала, что компания 24 года на рынке, официальное представительство более в 30 странах. Во всех городах, практически во всех, есть филиалы, офисы, склады. Не забывайте, у нас есть интернет-пространство, есть интернет-магазины. То есть человек по вашей реферальной ссылке может, может оформиться в любом городе. Вам не надо никуда ехать. Сейчас уникальные возможности строить большую сеть, оформлять людей. И человек, оформив дисконт, может покупать продукцию в своем городе, в котором он живет что еще хочется сказать, что есть все, что, что имею в виду, любая информация, есть литература, есть сайты, есть консультанты, которые всегда рядом и всегда помогут. Мне хочется сказать о продукции, потому что это тоже очень важно. Вы приобретаете швейцарский продукт, которым надо правильно пользоваться. Елена Николаевна, вот сейчас, секундочку, я вот здесь чуть-чуть уточняющих вопросов. То есть можно зарабатывать деньги, продавая продукцию, да, вот я беру дисконтную карту, это дает мне право продавать продукцию и иметь деньги, эту разницу. Второй вариант – не продавать, а можно просто предлагать такую же дисконтную карту своим друзьям. И за это тоже иметь э, вознаграждение, но только не наличными деньгами, а продуктом по своему выбору. Правильно? Да. Но нас это не заставляют делать. Вы можете это делать, вы можете этого не делать. То есть это по желанию. Но дело в том, что если я даже предлагаю дисконтную карту своему другу, я могу бесплатно на эту сумму выбрать для себя продукт. И это тот же потребитель. Ему ничего не надо, ни копейки вкладывать. Это просто потребитель, который ну вот, зарегистрировал своего друга да, или свою подружку и э, получил вознаграждение, так? Да, правильно. А что я подразумеваю под словом «бизнес»? Да? да, можно здесь оформить, иметь подарок, все это хорошо, и люди пользуются. И есть у нас, мы их называем активный потребитель. Я сейчас говорю про бизнес. Когда в течение месяца, я вот немножко затронула тему биопульсара, когда в течение месяца человек ну, да, что-то продал или оформил дисконтную карту, или сделал измерение, у нас многие люди работают на биопульсаре, друзья оформили своих друзей, растет вот эта сеть. За месяц с 1 да, по 30 число, по 31, весь вот этот доход, Который есть. С него мы еще получаем дополнительно э, скидку, э, доп, э, мы называем пассивный доход. То есть есть еще доход, который э, ну, с каждым, скажем, месяцем прибавляется. То есть, э, когда вы серьезно занимаетесь бизнесом, надо разобраться, да, за что идет доход, за что мы получаем деньги. Э, э, разобраться в продукции. То есть тоже здесь надо обязательно, чтобы мы могли порекомендовать. Здесь очень хорошая помощь. Мы начинаем говорить о той продукции, которую приобрели. Вот когда первый раз взяли пять номинований, попробовали, получили результат, мы уже вольно-невольно начинаем делиться с людьми. И мне очень хочется сказать о продукции, потому что… Подожди, а... тут еще есть вопрос. Татьяна Юсова хочет задать вопрос. Татьяна, пожалуйста. Я хочу спросить, я зарегистрировалась в России, и вдруг я поехала, ну, в Украину или в Турцию, могу ли я там купить по своей дисконтной карте продукцию со скидкой? Да, спасибо, хороший вопрос, да, я упустила этот момент, я как бы сказала, что что мы можем оформлять да, в любом городе, и в основном в больших городах есть у нас офисы, представительства. Мы со своей дисконтной картой можем покупать в других странах, где тоже есть представительства и более 30 стран. Также через интернет. Вот именно продукцию мы можем покупать по своей дисконтной карте. То есть мир Вивасан, и если есть дисконтная карта, мы уже покупаем со скидкой в любом городе, в любой стране. Uh -huh. а, Гали еще вопрос: Могу я приобрести дисконтную карту, не приходя в офис? Здесь, смотрите, вам в этом поможет реферальная ссылка вашего человека, который порекомендовал. По его реферальной ссылке вы можете оформиться через интернет, через интернет-магазин заказать продукт. Если вы имели это в виду, да? Вот такие тонкости. Есть э, другие возможности, которые тоже часто используем. Бывает такое, что э, вы рассказывали человеку, в какой-то момент он настроился, но приболел, не может в офис приехать. То консультант или человек, который ему рассказал, может ему в этом помочь. Вот у меня были такие случаи, когда человек приболел, срочно нужна была продукция, я взяла этот продукт, к нему приехала. Вот. Но так, конечно, это редкий случай. Чаще всего человек приходит сам в офис. Знаете почему? Здесь он может увидеть продукт, выбрать посмотреть, послушать, да, ароматы по послушать, но то здесь как бы больше вот такой возможности определиться или прийти вот как раз на измерение на биопульсаре. Но вот когда ты говоришь бизнес, это немножко пугает, потому что я знаю, я когда спрашиваю людей, да, вот мне бы хотелось, чтобы все, кто сейчас присутствует, что вы скажете, когда вам говорят, можно построить бизнес, первое, что мы слышим, в 99 случаях из 100 это не-не-не-не, я только для себя, только для себя. По какой-то причине, что это пугает что-то, то есть что именно пугает? Напишите, пожалуйста, это очень интересно, что все-таки. А когда ты рассказываешь просто, что ты можешь довести эту карту, или можно через интернет, или можно вот просто так чуть-чуть продать, чуть-чуть подписать, то кажется, что это не бизнес, но или бизнес с человеческим лицом скажем так. Так, еще один вопрос хочет задать Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, mm -hmm. пожалуйста. Да, Галина Николаевна, у меня вопрос о сроке действия дисконтной карты «Вивасан». Вот так, например, карта Сбербанка, там есть срок действия ограниченный. И еще вот такой момент. Существуют ли какие-то условия, при которых карта становится недействительной уже? Так, я поняла ваш вопрос. Смотрите, срок карты, ну, в принципе, он не ограничен. Начнем с этого, да, чтобы человек понимал. Есть условия в уставе компании, что раз в полгода желательно человеку что-то приобрести, может быть, даже самое недорогое. И, знаете, вот когда человек разобрался в продукте, да, когда он полюбил его, но ну, чаще всего он практически каждый месяц что-то покупает приобретает. Но есть возможность, уехал, да, вот в моей практике не было такого, что полгода прошло, и прям все, человек потерял свою дисконтную карту. Нет. Просто вот в уставе, как бы, ну, вот такие условия, что раз в полгода что-то приобрести, хотя бы недорогое. Но мы знаем, вот из моей практики тоже, что люди все равно там, прошло месяц-два, уже хотят попробовать шампунь. Ну, что такое, пять наименований? взяли, там, может быть, эфирное масла. А здесь ведь продукт очень большой ассортимент. И что-то приобретают для семьи, для родителей, для деток. Люди, ну Самое главное, вот, когда человек да, берет продукт, мы всегда говорим, научитесь правильно пользоваться, вы получите результат, будете знать. И, ну, как бы... Да, но опять же, смотрите, здесь же у нас настолько широкий ассортимент, что, в общем-то, в одном нашем офисе, в одном нашем магазине со скидкой можно купить много того, что мы в разных магазинах покупаем, то есть это и зубная паста, это и шампуни, это и приправы, это и кремы для лица и так далее, и так далее, то есть много таких продуктов и моющие средства для кухни или для ванны, то есть это те средства, которые мы покупаем в разных магазинах. Здесь мы знаем, что это натуральные продукты, что это продукты из Швейцарии, и вы можете их проверить. Хорошо, вот смотрите, пришли ответы. Значит, почему боятся заниматься бизнесом? Боятся, придется работать. Вот, да! Придется работать. Если это бизнес, то бизнесмены обычно работают. Это как бы нам кажется только издали, что если человек бизнесмен, то он вообще только деньги собирает и все. И там спит, спит, потом деньги на него высыпались. Ну да, работа. Здесь есть одна хорошая штука про работу. Это та работа, которая вселяет в тебя кураж. Потому что чем больше ты работаешь, тем больше у тебя вознаграждение. Более того, кроме денежного вознаграждения, еще и благодарность от людей. А это, знаете, тоже будь здоров сколько. Так, еще есть: в основном продажи боятся, что нужно продавать. Ну да, здесь уже Гали... можно, да, можно не продавать. Галина Николаевна уже сказала, что тут совершенно не обязательно. Вот да, еще я... вопрос. Есть да, ли обязательная закупка, чтобы сохранить дисконтную карту? Ну, я так думаю, что это ежемесячно имеется в виду закупка, да? Да, я про это не сказала. Спасибо за вопрос. Вот как раз обязательных закупок нет. Вы берете тот продукт, когда, когда, вам, ну, необходимо, да, любой, уже вы можете покупать одно наименование, два, пять, можете пропускать какой-то месяц, да, не покупать. То есть здесь вот как раз а, свобода выбора по вашему усмотрению. Жанна, это у тебя вопрос, пожалуйста. Спасибо, Галина Николаевна. У меня такой вопрос. Вы сказали, что дисконтная карта дает право приобретать продукцию с скидкой 23 процента. А, и вы еще сказали, в течение месяца человек, когда берет какое-то энное количество продукции, вот хотелось бы знать, какие там еще проценты дополнительные идут, скидки, и каким… Можно я отвечу, Галина Николаевна, потому что это уже маркетинг-план, который серьезный. Я могу сказать, что дополнительно, в зависимости от суммы, приобретенный тобой или твоими друзьями от 4 до 21 процента, смотря какая, на какую сумму куплена за месяц. А, но дальше идут самые интересные проценты, потому что, когда уже у тебя большая структура, то есть люди, много людей подписано, это не обязательно ты подписываешь. Когда уже у тебя большая структура, там уже идут серьезные такие выплаты. Но на начальном этапе, мало того, что 23% скидка, плюс еще от 4 до 21% дополнительная вот тот самый пассивный доход, да, и у нас есть еще одна изумительная э, программа. Эм, президент называет это быстрый старт. Вот эта программа для продавцов. Потому что кто любит продавать, ребята, здесь она удваивается, комиссионные вознаграждения удваиваются в смысле пассивного дохода. Торговая прибыль плюс еще практически до 28-30% еще удваивается скидка, пассивный доход. То есть там надо просто плюсовать и рассказывать. Это уже просто садиться в скайпе спокойно со своим э, спонсором, всем человеком, который вас пригласил, и он вам расскажет с удовольствием все от циферки до рубля, до цента. Да, и даже про премии расскажет, какие есть премии. Да, да, да. да. Так, так, еще вопрос, как получить... А, все, уже мы ответили, как получить дополнительную скидку 30% процентов. Премия еще 9%, да, до 9% премия. Ну да, это уже частности такие, которые нужно просто рассказывать и объяснять. Так, спасибо. Вот сейчас мы переходим к следующему пункту. Вот смотрите, компания Vivasan, продукция швейцарская. У нас есть книжка, называется она «Путь к успеху». Это наш э, устав. Да, это наши права, обязанности, это философия компании как таковой, да, это возможные варианты заработка. Там много написано, книжечка тоненькая, читать ее будете просто с увлечением. И вот одна из страничек там – это обязательное условие, то, на чем настаивали швейцарские производители. Когда человек купил продукцию или оформил дисконтную карту, то мы как сотрудники обязаны ему очень четко и внятно рассказать, как правильно пользоваться продуктом и какие возможности есть. Вот о возможностях мы вам сейчас рассказали, об этом говорят буквально в любой компании. А вот о том, что у нас в уставе нас обязывают рассказать людям, которые приобрели продукт, как правильно пользоваться, какие есть противопоказания, например, если они есть. Да, вот это это в уставе я, пожалуй, впервые вижу, а я знаю, в общем-то, сетевой бизнес достаточно много. И вот я сейчас хотела бы, Галина Николаевна, чтобы вы нам сказали эти э, очень важные пункты, как пользоваться правильно и чего нельзя. Хорошо. Так вот, самое важное, вы приобретаете швейцарский продукт, которым надо пользоваться правильно. И самое главное, что нельзя – недопустима передозировка. Нельзя пить сиропы из бутылочек. А, нельзя, капать, а, да, нельзя хранить воз, возле газовой плиты. Нельзя капать эфирное масло просто в воду. Обязательно долж, а, только через эмульгатор. Нельзя наносить эфирные масла в чистом виде на слизистые на кожу есть только два масла, исключения – это чайное дерево и лаванда. Важно соблюдать дозировку. Хранить открытые сиропы строго в холодильнике. Только вот можжевеловый сироп, я специально его хочу вам показать, можно хранить на кухне, на столе. Также эфирные масла хранить в прохладном месте, в темном прохладном месте в холодильник ставить не надо. Капать эфирные масла обязательно через эмульгатор. Если вы пьете чай вовнутрь, да, на сахар, на варенье, на мед. Если в принимаете, это всего лишь 3-5 капель, потому что это концентрированная продукция. Температура воды в ванной должна быть 38 градусов. Кремы наносить только в минимальном, в малом количестве. Вот прям покажу вам. Совсем чуть-чуть, на влажные руки, и вся продукция концентрированная и очень аккуратно. Вот как вы думаете, сколько здесь капель, Да, вот 10 мл эфирного масла, здесь 200 капель. Принимать вовнутрь 2 капли, утром 1 и вечером одну, не 5, и принимают курсами. Если вы правильно пользуетесь продукцией, гарантированно вы получите результат. Если мы говорим о скорой помощи, то вы получаете результат мгновенно. Ожоги – это лаванда, крем, календула. Ушибы – чайное дерево, календула. Отравление – фенхель, мята. Сердце, сердцебиение – мята. Головная боль – мята. Порез – чайное дерево. Эфирное масло чайного дерева. Что у нас? Плохой сон – лаванда, апельсин, депрессия тоже лаванда, апельсин, то здесь можно очень быстро получить результат. Капсулы. Все капсулы у нас, практически все, форта Что это значит? Тоже концентрированные, и многие капсулы прием всего лишь одна в день во время еды. Везде написано, Условия приема. Есть такие капсулы, которые перед едой или за полчаса до еды, например, «Флора Макс». То есть строго соблюдать инструкцию. Мне хочется еще сказать про шампуни. Всегда тоже на презентациях или когда консультируем, говорим, что очень концентрированный шампунь и разбавляем один к пяти. Что, что еще? Да, вот повторюсь, что вся продукция как пользоваться есть можно на сайте посмотреть, можно в литературе, можно проконсультироваться. Самое главное условие, что соблюдать дозировки. Вся наша продукция подходит для любого возраста, для маленьких, новорожденных, беременных, пожилых. Главное соблюдать вот именно дозировку. Маленький, маленькая дозировка. А, ну, кто постарше, им уже а, взрослая дозировка. А, Но ну, может быть, кто добавит, вот как бы основное я сказала, да. А, значит, а, когда вы приобрели вот эти пять наименований, а, обязательно еще раз просмотрите, как правильно это принимать. А, если вам расписали карту здоровья, то тоже надо соблюдать и... Если вот где-то, знаете, вот иногда человек поспешил, может быть, не записал, может быть, вот есть какое-то сомнение, да, человеку написали, есть сомнение, что-то много, да, это утром, это в обед, это вечером, можно позвонить и уточнить. Но всегда вот мы говорим, что до пяти наименований можно принимать сразу, вот имеется в виду капсулы, даже эфирное масла не считается, вот пять наименований, там капсулы, сиропы, можно до пяти наименований. Поэтому здесь волноваться не надо, есть какие-то, может быть, вопросы, сомнения, просто можно прочитать, можно уточнить. Ну, как я говорю, будьте смелее, задавайте вопросы. Ну, это вот вкратце, совсем вкратце. Просто не знаю, что именно здесь. Может быть, у кого-то вопросы есть, может быть, кто-то добавит. Калина Николаевна, вот здесь очень интересный вопрос. Есть ли возможность оформить дисконтную карту бесплатно? Так, ну что можно сказать? Да можно все, любой вариант можно придумать. Каким образом бесплатно? Вы посмотрели каталог, да, посмотрели продукцию которая вас интересует, предложили своим друзьям, собрали пять наименований, и благодаря этим пяти наименованиям вы оформили дисконтную карту. Интересно. Быть, Интересное предложение. Нет. Вы знаете, вот, кстати, о дисконтной карте. Мне вчера позвонил один человек, который сказал, что он очень хочет работать в Вивасане. И поэтому, ну, не мне звонил, а звонил другому человеку, его переключили на меня. Я говорю, слушаю вас, что вас интересует сейчас. Ну, на что он меня начал приглашать в другую компанию. В общем-то, это обычное дело, но меня давно не приглашал никто, поэтому мне было интересно. Так вот, я спрашиваю, можно ли у вас оформить дисконтную карту? Он говорит, какое у вас вступление, как вступить в вашу компанию? Он говорит, абсолютно бесплатно. Я говорю, отлично. И сколько скидки вы даете? Какой скидки? Я говорю, ну как, я подключаюсь, я отдаю свои данные вам контактные и подключаюсь в вашу компанию. Сколько я буду иметь скидки? Нисколько. Вот вы покупаете, я говорю, тогда я вообще не понимаю, зачем мне подключаться, тогда я просто буду у вас покупать, например, если мне этого захочется. То есть, что я хочу сказать, очень часто компании говорят, что у них бесплатное вступление, только за бесплатное вступление они ничего не дают. И он, конечно, тоже возмутился, он сказал, подождите, вы ни копейки не вложили, какую вы скидку хотите. Я говорю, ну тогда и не говорите, что у вас бесплатное вступление». Вот. Поэтому здесь очень честно и очень четко. Очень многие компании говорят, на 10 тысяч купишь, будет тебе там 15%, а на 40 тысяч будет тебе 30%. И вот человек начинает, во-первых, очень большие суммы называются, а во-вторых, человек начинает думать, ну ладно, так и быть, вот где-нибудь найду я там эти 40, но зато у меня скидка какая будет, 20%. Вот в Виа-Бивасане. Нету такого. Ну, во-первых, у нас нет таких сумм на такие э, большие деньги. А во-вторых, на любую сумму, на какую бы ты ни купил, одинаковая будет скидка. Я прям заострить хочу на этом внимание. Это очень демократичный наш президент, скажем так, европейский президент, который говорит, мне не важно, на какую сумму человек купил, у него должна быть скидка. Ну, а за то, что он купил больше, я ему сделаю подарочки, вот эти маленькие. Ну, да, вот, да, вот эти кремы. И тоже вот хочу здесь еще раз подчеркнуть, что мне тоже вот, мне нравится, да, моим друзьям. Здесь нет такого, что ты должен выкупить, ну, какой-то определенный там товар, набор товара, да, там, чемоданчик с товаром. То здесь человек выбирает то, что ему необходимо. И вот это прям очень хорошо. Даже тот подарок, когда вы оформляете человека, делаете ему дисконтную карту и получаете подарок, да, на определенную сумму, вот, например, получил... Так, меня слышно? Да-да-да, все хорошо. Даже вот когда человек, да, оформил, вот, смотрите, подарок спонсору, вот, Значит, ваш, ваш друг получил дисконтную карту, 5 наименований и в подарок 6 кремов на 2500. А вы получаете как спонсор продукцию на 2138, на 2138 рублей. По своему выбору, по своему усмотрению вы выбираете тот продукт, который вам необходим. Ну, как я уже сказала, если он, допустим, стоит чуть дороже, там, на 100-200 рублей, вы просто добавляете эту сумму. И вот здесь тоже такая возможность, как у вашего человека, он выбирает по выбору, да, тот продукт, который нужен ему по прайс-листу, и вы тоже получаете подарок по своему усмотрению, не то, что вам компания диктует а по своему усмотрению. Даже которые акции бывают каждый месяц, акции, подарки, вы тоже выбираете, на какую вам сумму купить и какой подарок получить. Вот это, конечно, просто замечательная огромная благодарность нашему президенту Томасу Гетриту. Спасибо большое, Галина Николаевна. Игорь, скажите, есть ли там вопросы у нас? А я пока хочу вам напомнить, дорогие друзья, пожалуйста, не жадничайте, ставьте нам лайки, делитесь нашим эфиром. И э, пишите вопросы, конечно, мы с удовольствием на них ответим. Кто нас смотрит на э, сайте, э, вы увидите там внизу анкету. Э, кто не подписан, нужно подписаться на наши новости. Мы не будем вам надоедать, но, во всяком случае, вы будете в курсе всегда наших новостей. Я хочу напомнить, что мы ведем прямые эфиры два раза в неделю, в понедельник и четверг. Конечно, в основном мы говорим о продукции, э, потому что сейчас... Сейчас это самое-самое важное. Вот я хотела бы задать вопрос всем нашим зрителям и участникам нашего эфира в том числе. Что больше всего сейчас вы покупаете? Ну, если раньше мы могли говорить, там, одежду, обувь, ну, продукты, понятное дело, конечно, все, что нужно для себя, много, много всего разного. Но что в первую очередь сейчас и чего мы сейчас не очень покупаем? Напишите, пожалуйста, что вы в этом месяце, например, в этом или в прошлом, кто помнит, куда вы потратили деньги? Кроме питания, что еще было? Была ли там... Одежда какая-то, там много одежды всякой разной или на, на что еще? Ходили ли вы в аптеку? Чем вы пользовались? И вообще, о чем думаете сейчас? Угу. Васильевна, да. я все вопросы собрал в чате в комнате Zoom, там их достаточно много. И тут люди хотят, находящиеся в комнате, что-то прокомментировать. Так, очень хорошо. Так, вопросы... Так, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Так, у меня вопрос. Получить, дополнить дисконт бесплатно. Хочу ответить на этот вопрос. Жанетта. Жанетта, дисконт бесплатно хочет ответить на этот вопрос. Жанет, пожалуйста. У меня такой интересный ответ. Если получить дисконт бесплатно. не хочу рассказать ну, историю, не историю. Когда я пришла в компанию Vivasan и поняла, что это такой качественный, очень качественный швейцарский продукт, Первое, что я сделал, я подарил дисконтную карту своим двум подругам вместе с продуктом. Почему я это говорю? Потому что, ну, действительно, для близких и родных людей, так скажем, не жалко, да? Но что из этого вышло? Так вот, одна моя подруга теперь, которой, которой я сделала такой подарок, она является моим бизнес-партнером компании Vivasan. Сейчас она проживает в Германии. Вот, Ну, то есть вот... Как может получиться? Вот и скажите, бесплатно, совсем не бесплатно. И mm -hmm. теперь процент. Вот. Так что это тоже очень интересная возможность, тем более сейчас в Нового года. Не скупитесь на подарки, потому что, ну, в принципе, как я говорю, за, за свои деньги человек может купить, в принципе, пойти и купить. Но здесь вы не просто дарите ему продукт, вы даете ему возможность заработать деньги, заняться своим здоровьем и вообще в принципе поменять свою жизнь, какие-то свои, так скажем, ценности в жизни. Этот продукт очень, тем более эфирное масло, очень хорошо дает осознанности, да, то есть то, что действительно расставляет приоритеты, что, что правильно в жизни, как нужно правильно расставить приоритеты. И что у нас действительно на первом месте, что главное, а что важно. Спасибо. <звы> Спасибо, Жанет. Это вот такое. еще вопрос. Можно ли применять эфирные масла без эмульгатора в чистом виде? Ну, Галина Давайте. Николаевна сказала об этом, но я это добавлю, нужно. Я добавлю, да, есть у нас такие эфирные масла, где не требуется. Я просто не стала ну, как бы на этом застрять, но если есть такой вопрос. Смотрите, в чистом виде можно применять фенкель при отравлении. Можно сразу в ложку с водой. Накапать 5-7 капель и принять, то есть не обязательно эмульгатор. То есть есть такие вот экстренные случаи, что вот масло финкель можно без эмульгатора. Есть эфирные масла, лаванда и чайное дерево, где можно принимать в чистом виде на слизистые, на рану, там, на ну, вот такие моменты. Угу, угу. А все остальное нужно обязательно э, через либо спиртовая основа, либо жирная, то есть любое растительное масло или спирт, либо э, мелкодисперсное, то есть что это значит? Это значит сахар, сода, соль, смотря куда мы вкладываем, чтобы они разбились, вот, зацепились на эти маленькие частички, и тогда оно растворяется, потому что любое эфирное масло легче воды и будет таким вот... Э, Пятном. Так, э, на, вот Татьяна Николаевна пишет, на продукты Вивасан в этом месяце потратила для семьи 20 тысяч. Это сохранило наше здоровье. Но я знаю, что там э, была проблема, да, что зацепилась, зацепилась какая-то зараза. И поэтому да. Ну и, конечно, профилактики. Жанет, э, продукты для профилактики и чтобы себя побаловать. Да, это так. Я тоже делаю людям подарки в виде дисконта Вивасан. Людмила Бублиева, да? Ну, вы знаете, да, главное, что... Главное, чтобы это оценили. Ольга, Ольга Да. Да-да-да, вот, говорите. Ольга Поприветствуйте Иоланту, она смотрит со мной вместе. Кого? Иоланту. Я Иоланта, знаю, что... привет! Ты не хочешь нам что-нибудь сказать? Но она не в зуме, да? Она в фейсбуке. Вот, нам уже пора ее подключать, и мы бы с удовольствием э, подключили ее. Игорь... говорите, ну, и... пожалуйста, фамилию, я сейчас найду человека. И Иола... Аланта, э, вы там увидите на латинскими буквами. А, Игорь. все, понял, сейчас найду. Такое имя редкое сразу найдем. Она одна у нас такая. И не только по имени, она еще по многим параметрам такая у нас удивительная. Можно добавить? Да, пожалуйста. Вот Как раз, чтобы побаловать себя, мне очень нравятся акции, которые проходят ну, не каждый месяц, но иногда бывают. И вот здесь как раз все любящие себя дамы могут себя побаловать кремами для лица, которые не нужно покупать, а именно качественный, классный швейцарский крем без парабенов, без синтетики который может подтягивать и наполнять вашу кожу сиянием, можно получать в подарок. Иногда бывают целые наборы. То есть вот были тоник для лица, крем дневной, крем ночной. Это все можно получать в подарок бесплатно именно за покупку. Это мы как бы не всегда успеваем сказать, но это тоже шикарная возможность, которая есть в компании. Да, спасибо большое, нет, Юлечка. По экономии я, я все время за экономию отвечаю. Я уже поняла, как экономист, поэтому буду говорить о том, что чем классная наша продукция. На, Тем, нам, что еще, они... нам еще нужно у тебя мастер-классы взять, потому что в этом плане нет штатские. Все это дает возможность нашей дискуссия. Висконтная... Да, да у, у нас классная продукция еще и в том, что они, вот те же крема, они трансдермальные, мы их наносим через влажную руку или на, через влажное тело. Здесь используется минимальное количество. И вот те подарочные кремы, о которых мы говорили в самом начале, которые человек может получить при регистрации, и они даются только при регистрации, их тоже можно использовать, но от, от, от, до трех месяцев. А большие крема, да, вот, да-да-да, спасибо. А большие крема, они используются вообще от года, иногда и больше. И это крема, которые используются для всей семьи. Тот же крем Тимьян, его знают и любят очень многие, и знают, как использовать. Вот что такое концентрированная продукция, да? Спасибо большое, Иоланна, ты к нам подключилась или нет? Пока не вижу. Ольга Васильевна, можно скажу? Юля вот сказала, да, про крем Тимьян. А я что хочу сказать. Нас многие знают, нашу компанию, да, как раз по крему тимьяны, по крему вот можжевеловому. А еще говорят, а, это у вас то масло, лимон, тимьян и можжевельник. Ну да. Ну, еще, еще артишок добавить, еще артиш... лимон, апельсин, чайное дерево, артишок и крем-темьян. То, с чего мы начинали и что мы, наверное, больше всего говорим ну, то и знаете то, что необходимо. Сейчас, например, самый необходимый продукт, и я сейчас, вот, ну, извините, позволю себе, дисконтная карта, не дисконтная карта, я позволю себе сказать, что самый необходимый э, продукт, который должен быть сейчас в каждом доме, просто стоять, на, я уж не говорю о профилактике, но на всякий случай стоять, это экстракт гриппрутовых косточек, который реально может просто спасти человека или помочь избавиться вот от этих первых симптомов, даже, может быть, это, конечно, чайное дерево, ну а дальше мы уже можем говорить: бузина, можжевеловый крем, масло, пихты и прочее, прочее. Но косточки, экстракт грифрутовых косточки и чайное дерево, должно быть просто всегда. Чтобы не почувствовал человек какую-то, потому что непонятно сейчас, как уцепится вот этот э, вирус и на что он. Ну, у кого-то на суставы, у кого-то температуру, у кого-то там горло болеть начинает. Ну, то есть много всяких вариантов. Вот просто прислушивайтесь к себе, и у вас должен быть вот этот уникальный можно продукт. Сказать? Уникальный. Только Васильевна, можно сказать? Да, да, Лидер. Мы забыли, конечно, нужно обязательно, бальзам альпийских трав у каждого члена семьи должен быть. И обязательно спрей и мамами. Это сейчас как никогда актуально, абсолютно. Да, конечно, да, конечно. Абсолютно продукт, из которого выходить на улицу нельзя, вот. Спасибо, Спасибо Дмитро Игорь, вы сказали много вопросов. Я не вижу много вопросов вот здесь. Куда вы сбросили их? Я в чате ну, не... Ну, там вопросы, даже не вопросы, там как бы люди делятся своим опытом. А конкретные вопросы я собрал, скинул. И аланту найти немало, ну, не могу, извините. компьютерный грамотность. Вот в следующий раз мы ее попросим выступить. Она выступает блестяще. Продукт знает просто потрясающе. И в своем маленьком городе по Поневежесе, в Литве, в прекрасном городе... Игорь, она, она это, на Фейсбуке, Игорь. Она в совместном просмотре у меня. Угу. Ну ладно. Ну, я на ваших страничках... Это... А, на вашей страничке... Она пишет, Игорь, Игорь. Она сейчас а. пишет, как найти ссылку... Все, сейчас буду на вашей тест. Я же на своих страничках ищу mm, видеотрансляции. Понятно. Я понял. Хорошо, сейчас буду искать еще. Хорошо. Так, давайте вернемся сейчас еще, да, Галина Николаевна, все сказали по поводу того, как пользоваться, но здесь еще надо, знаете, что сказать, да, мы обязаны рассказать, и мы с удовольствием рассказываем людям, которые подписались, взяли дисконтную карту, как пользоваться, какие возможности есть, конечно, но не забывайте о том, что вот слово «спонсор», он, кстати, информационный спонсор, тут вот некоторые штатские, когда начали говорить, что дарят дисконтные карты, я тоже иногда это делаю, но это бывает, ну, один случай, может быть, из трех сотен, потому что э, поначалу, когда я пыталась это делать, всем, кому я когда-то сделала эти подарки, э, мало того, что, конечно же, не сотрудничает, у меня так вот получилось, но еще и редко покупают в ожидании того, что я им подарю еще и продукт. Кроме дисконтной карты, еще и продукт. Поэтому здесь надо быть осторожным. И знаете, я теперь всегда спрашиваю, и раньше, и сегодня я спрашивала всегда. Скажите, вам действительно нужен этот продукт? Вы действительно будете им, им пользоваться? И если человек говорит, ну, я подумаю, ну, я не знаю, я не знаю, что, тогда вам лучше просто взять один продукт и попробовать его. Не нужна вам дисконтная карта. А там уже человек начинает думать и решать. Так, угу. да. Ну что ж, на сегодняшний день у нас как там с вопросами, я не знаю, больше, наверное, нету, и действительно уже эфир идет... Много, 55 минут. Я надеюсь, что мы Иоланту подключим, в следующий раз попросим ее выступить. У нас вообще так много ярких... Это, кстати, о том, что дисконтная карта э, может быть полезна в любой стране. И вот Иоланта – это как раз э, тот самый случай, да? Причем у Аланты сейчас есть структура и в, конечно, и в Латвии, и в Финляндии, и, по-моему, и в Англии. Но это уже она сама расскажет. Мы прям вообще сделаем встречу именно с ней. Она стоит того. И как она это успевает и сколько. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте. Ольга сказать... Васильевна, она, по-моему, Ольга Васильевна, она, по-моему, ждет связи, потому что она все время не выходит, она все время Здесь. На Мы в следующий раз уже. Ну наверное. сегодня уже да, целый час уже прошел, да. поэтому понятно. Я что. не могу ее найти, я просто не понимаю, на какую страницу она смотрит. Многие просто поделились этим прямым эфиром, и я ваших страниц не вижу, но у вас же у всех есть ссылка, она же единая. Отправьте человеку, пусть подключится. Да, С, но при... делать эфир. Она действительно Хорошо, да. А, да, она стоит. И Алан, ты готовься к тому, что мы тебя пригласим на отдельный эфир. Мы решили, да, можно добавить. <решили> Если кто-то сегодня смотрел эфир, его заинтересовала дисконтная карта. Он переходит по ссылке, по которой его пригласили. И там есть форма для заполнения, где можно заполнить имя, отчество, телефон. Только не забывайте ставить код страны. Плюс, если Россия, это плюс 7. Если из какой-то другой страны, плюс код страны. И добавляйте это у вас в Вайбер или Ватсап. И электронная почта. Потому что, когда телефоны нереальные, с вами связаться невозможно. И еще это дает, мало того, объединение разных городов и стран. Это еще и путешествия, о которых мы точно сейчас говорить не будем. Это будет еще на один час как минимум. Ну, да. спасибо, спасибо вам большое, Галина Николаевна, спасибо за информацию, замечательно, дорогие участники, спасибо за вашу поддержку, за ваши вопросы и ваши комментарии, потому что вот видите, невозможно одному человеку вроде как все записали, вроде про все вспомнили, а не вспомнили, и поэтому вот эти бесценные ваши замечания и ваши вопросы, они очень помогают. Ставьте нам лайки, пожалуйста, подписывайтесь на наши новости и задавайте нам вопросы. А как получить дисконтную карту, вы можете связаться с человеком, который вас пригласил, или писать нам в любую соцсеть, мы с удовольствием свяжемся и все вам расскажем. И поверьте, когда-то вот этот шаг для всех нас, я думаю, все согласятся, был самым одним из самых важных в нашей жизни – он изменил не только состояние здоровья э, на многие годы вперед, но еще и финансовое сейчас положение. У многих финансовая независимость абсолютная. Поэтому ждем вас. Приходите. Наша фирма будет очень и очень долго. Качественный товар всегда нужен. А товар для здоровья на сегодняшний день, да еще и для профилактики, ну, тут уж сказать даже нечего. Абсолютная необходимость и самый-самый приоритетный продукт. Будьте здоровы, оставайтесь здоровы, как говорит наш президент, и пишите нам в комментарии, пишите нам вопросы. Огромное вам спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Всего хорошего, до свидания. Всем до свидания. Всем до свидания.